Смотрите в этом выпуске. Rockstar неожиданно представил планы на новую игру из вселенной GTA. И речь не о шестой части. EA Games представила два ремастера на две гоночные игры. Голоса фанаты услышаны. Однако не обошлось без «но». Без предупреждения и сразу в цель. CD Projekt Red представил новый патч 1.6. Не будем вас мочить и скажем сразу, не в бровь, а прямо в глаз. Однозначно успех. Роскомнадзор заблокировал один из самых посещаемых сайтов. Игроки в негодовании. И новая локация в папку. Мобайл. Всем привет, вы смотрите свежий выпуск игровых новостей, и нам, как всегда, есть о чем вам рассказать. Подборка вышла особенной, так как в одном выпуске минимум два немаловажных события, а теперь по порядку. Игроки просили, разработчики услышали, представлены кадры двух гоночных ремастеров Need for Speed Most Wanted и Need for Speed Underground. Судя по представленным кадрам, которые вы сейчас видите, разработчики не просто обновили текстурки, а собрали игры абсолютно с нуля. Они также выдержаны в том же стиле, как и оригиналы, и предлагают все то, за что нам так понравились эти серии. За визуальность отвечает последний движок Unreal, а для передачи все той же атмосферы разработчики перенесли объекты и текстурки из оригинальных версий сколько такое решение понравится игрокам, покажет время, однако за хорошей новостью, как обычно, кроется и плохая. В связи с санкциями российские игроки не получат российскую локализацию, а значит придется довольствоваться тем, что имеем. Также разработчики представили и системные требования, которые необходимы для комфортной игры. Это процессор не ниже AMD FX 8310, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 780 на 3 гигабайта и 58 гигабайт свободной памяти для Most Wanted и 70 для Underground. Сенсационная новость. Несмотря на то, что новое поколение приставок уже вовсю пользуется спросом и многие игры уже предлагают решение Next Gen'а, разработчики из Rockstar пошли дальше. Как сообщают инсайдеры Диего Мендес и Армандо Мендес, уже вовсю ведется разработка ремастера для GTA V, которая выйдет не раньше 2027 года. Разработчики учли печальный опыт переиздания этого года и на этом вовсе не собираются останавливаться. Судя по всему, игру хотят довести до ума и представить ее в таком виде, какой представлялось раньше. Но с учетом технических ограничений это было невозможно реализовать. Исходя из представленной информации, игру ждут кардинальные изменения, обещают более улучшенные текстуры, детальную прорисовку и улучшенную трассировку лучей. Также ускорят загрузку игры и добавить несколько премиальных машин. Если верить источнику, переиздание окажется на виртуальных полках по цене в 41 доллар. Само собой, это пока лишь слух, однако Диего Мендес и Армандо Мендес уже несколько раз оказывались правы, когда еще в 2020 году поделились информация о выходе ремастеров GTA 3, Vice City и San Andreas. Если вы давно похоронили Киберпанк 2077, то следующая информация вернет в эту игру вашу веру. Недавно вышедший патч 1.6 помог золотать дыры в игре и тем самым вновь привлечь внимание игроков со всего мира. Второй раз за этот месяц Steam обновил рекорд по пиковому онлайну. В 9 часов 40 минут по московскому времени на платформе одновременно находились более 32 миллионов пользователей. Ранее самыми популярными играми по количеству одновременных игроков Steam долгое время оставались Counter-Strike GO, Dota 2, PUBG New State и ИУ 2 Штурмовик. Ну что же, остается поздравить разработчиков и снять перед ними шляпу за терпение и упорство, потому как месяц ранее игроки наделись получить хотя бы шляпу. А теперь неприятные новости для любителей поиграть на халяву. Случилось то, чего так боялись миллионы русскоязычных игроков. Роскопнадзор заблокировали сайт зоногейм.ру. Портал ежедневно посещали более одного миллиона человек. На нем же, кто не в курсе, предлагали ключи от Steam-игр за просмотр рекламных роликов. А работало это следующим образом. Вы обновляете страницу, смотрите рекламу и ждете появления заветной кнопки на скачивание той игры, которую вы указали в предпочтениях. Если кнопка появилась, ключ ваш. Если не появилась, тогда обновляйте страницу и так по кругу. На получение одного ключа могло уйти около двух часов. Примечательно то, что игры представлялись абсолютно легально. С таким огромным наплывом посетителей и такого количества рекламы авторы не только могли хорошо заработать, но ежедневно на вырученные средства покупали огромное количество ключей. Они же попадались почти каждому второму посетителю. Выигрыши оказывались абсолютно все. А заплатив за желаемую игру всего 10% от полной стоимости, вдвойне вырастал шанс испытать удачу. В среднем постояльцы сайта, судя по статистике, имели более 80 игр общей стоимостью в 3200 долларов. Вот это я понимаю халява. Так вот, причины блокировки данного сайта оказались жалобы от рекламодателей, которые серьезно пострадали по вине данного портала. Все дело в том, что запустив свои рекламные кампании, часть рекламы попадала не целевой аудитории, какая-то изначально предназначалась, а вот именно этим постояльцам сайта, которые просто обновляли страницы и крутили рекламу впустую. Теперь же для того, чтобы попасть на сайт, необходимо воспользоваться VPN. Хотя к моменту до ролика у меня без проблем получилось туда зайти. Друзья, неизвестно, что будет со всеми платформами, на которых мы размещаемся, поэтому предлагаю подписаться на нашу Телеграм-группу. Там мы не только общаемся на разные темы, но и обсуждаем контент производства Зона Гейм, а также используем аудиотрансляцию для совместного прохождения разных игр. Перейти в группу можно, сканировав QR-код с экрана или нажав на ссылку под этим видео. Удивили и разработчики игры PUBG Mobile, представив новый режим и карту к ней под названием Chicken Cop. Суть обновления такова: выпрыгнув из самолета в костюме курицы, сотни игрокам необходимо высадиться не просто обыгде, а на территории огромной фермы. Ваша жизнь стремительно уменьшается, но подобрав клювом всего одно зерно, жизнь моментально восстановится. Как и обычно принято для этой игры, зона сужается в самых неблагоприятных местах, поэтому игрокам постоянно необходимо следить за своим местоположением, то есть всегда быть внутри зоны и стать последним выжившим. Играть в данный режим можно как по одному, так и в команде четырех человек, как от третьего лица, так и от первого. Вместо машин по ферме можно передвигаться поверх коровы, свиней и собаки, а если удастся словить ворону, ты вовсе получится пролететь 200 метров. Это был горячий выпуск новостей от Зона Game на 1 апреля. Если вы на нас еще не подписаны, обязательно подпишитесь и не забудьте поставить этому видео лайк, потому как мы действительно его заслужили. Это же сколько всякой брехни ради этого дня дурака мы понапридумывали. И да, не полите нас. Напишите в комментариях, что им такое, чтобы другие тоже посмотрели весь выпуск с открытой челюстью. ха Ладно, на самом деле это еще не все, друзья, хочу рассказать про одну игру, на которую я подсел, не просто подсел, она даже жути много отнимает времени. Игра называется Leap Day, она доступна для всех мобильных устройств бесплатно и ее простота подойдет для каждого смартфона. Дизайн выдержан в 8-битке, управление от одного пальца, дух 90-х, но чувствуется, что разработчики заморочились, чтобы игра при всей своей простоте смотрелась масштабно и разнообразно. Играем за головастого человечка, который бегает из стороны в сторону и тем самым меняет свое направление. Нам надо своевременно тапать по экрану и подниматься все выше и выше, обходя препятствия. Поднявшись на несколько уровней вверх, дойдем до чекпоинта. Если в наличии имеется 18 собранных по пути фруктов, то сможете сохраниться. Для тех, кто не собрал по пути собойку, можно посмотреть рекламу и сохранение сработает. На сегодняшний момент подготовлено более 500 уровней и они ежедневно пополняются, минуя обновления в маркете. Это очень удобно. Обязательно попробуйте, думаю вам понравится. Друзья, все, никак не пойму, Браустар заблокировали из-за санкций или ее просто нет в российском регионе. Игра у меня была установлена, но при попытке поиграть выдавала ошибку. Обновлений нет, как и самой игры в списке. Что за дела, может кто-нибудь знает? Еще одна бесплатная игра под названием Madness навязчиво предлагает купить расширенную версию. Пошли в сраку. Игра чем-то напоминает другую игру, где надо в абсолютно грязище довести груз до конечной точки. Тут похоже только без груза. Вам дается прилично большая территория с дорогами из глины, и вот эта самая дорога после ливня превратилась в абсолютное месиво. Садимся в авто и пытаемся по метке на карте не только добраться до финиша, но и найти тот самый путь до финиша. Колеса проваливаются под землю, наматывают на себя большие куски грязи. Через сам телефон чувствуется, насколько тяжело весит этот автомобиль и как сложно выбраться из всего этого дерьма. Если почувствовали, что окончательно застряли, доставайте трос, прикрепите один конец к дереву, второй к машине и пытайтесь выбраться. На карте вы не одни, тут встречаются и другие игроки. Иногда можно проехать мимо них и поржать над тем, как они застряли, а иногда показать им вслед факт, так как в этой ситуации оказались и мы. Теперь давайте кратко пробежимся по основным настоящим новостям. Fortnite с очередным обновлением вернут давнюю карту с угробами, которая давно пропала из игры. Разработчики ее допилили и надеются, что это позволит игрокам окунуться в ностальгию. В игре Diablo и Mortal появится необъявленный ранее класс. В закрытой Петке была обнаружена мужская модель некого кровавого рыцаря. Его меч ⁇ 12 заклинаний и значок гребня. Повторюсь, этого персонажа не было ни на ПК, ни на приставках и даже ни на карточной игре Diablo. Что там за чудо, думаю, скоро узнаем. А в целом игра получается шикарная. С нетерпением будем ждать абсолютный релиз. Игру Rainbow Six Mobile могут показать уже в апреле, как поделился с игроками инсайдер Том Хендерсон, командный шутер для iOS и Android возможно покажет 6 апреля, сам же релиз намечен на 2023 год, и пока не ясно в каких именно регионах. Возможно проект делают чисто для Китая. Кстати, Rainbow Six не единственный для мобилок. Помимо этого всем известный разработчик PUBG для смартфонов Tencent работает над еще одной игрой из этой же вселенной, которая выйдет через два года. На этом пока все, не забудьте поставить под этим видео лайк и подписаться, если вы этого еще не сделали, вы смотрели Зона Гейм, канал о мобильных играх, всем до скорых встреч, пока-пока.